Да, подали заявление. Что с ним будет сегодня? Ладно. Я знаю тайну. Я не, знаю. не понимаю, в чем разница. Спасибо. Только ты не воруй, а то тебе Дриан того. Да ничего. Ну ладно, Ладно. На тобой смеюсь. На твоей. Алло, говорите, система безопасности, то есть Олег. Здравствуйте, тётя Амеля, короче, можете, пожалуйста, Эмилиса, можете дверь закрыть, чтобы всякие чтобы балдесников не захотели? Да, хорошо. Вы что здесь делаете людям? Ладно. Эмилия Глебс, вы где? А в <смех> так, <смех> так, так, так. <смех> ну здравствуйте. <На. смех> я следила за камерами в доме. Агрестов. ей были кам... камеры, и я сидела в тайном месте. поднимаемся Давай на самый верхний этаж самый верхний этаж и там мы спрячемся вот в этой квартире и заколочим ее так пятый этаж никто не залезет ну не должны вот так все Окна здесь выглядывают, и так я вижу камера в этом доме. Ничего страшного. Так они поднимаются или нет? Если да, то мы мы сбежим. Мама, <чё> а я... Здравствуйте. Он уехал. Лучший всех. Понял. Привет. Привет. Так, так. Смотрите, сериалы. Фигел? Фигел? Извини, но я офигела, мой хороший. А мне тоже. А, а, иди сюда, мирный житель. Все, ладно, мне пора идти, мне не до вас. Пришла попроведать, что вы там не сдохли от скуки. Все, дракон может умер. Потом можем уходить. Никакая не будет за нами следить и ни чему. Здесь закрыто. Почему все закрыто? Раньше не закрыл. Все, позакрыли. Что за герои? Ладно, следят за безопасностью жителей. Но закрыть все это уже перебор. Неужели? здесь открыто. Привет. О, привет. Я... Тебе в полицию лучше не входить. Я иду ну, на тебя сегодня заявление написали. Советую тебе не входить, ли тебя посадят. Вот а Пазл. Так, так, кто-то попался у нас, да? Что, что дракон, что карапас? М -м -м. Да, балбесы. А -а -а. О, здравствуйте. О, привет. Чути. Здравствуй, Весперия. Я ждал именно тебя. Угадайте, кто написал заявление на вас? Эмиль. Я поймала ваших, ваших, как их зовут, героев. Но еще хочу. О боже. Хочу кое-что признаться. Ты это не сломаешь, дракон. Это бесполезно. И умереть бесполезно. Ты появишься там, где и был. Ну-ка ушёл да, отсюда. А почему у тебя маски есть у есть маска. Нет, это ты с... слепой. Всё надел. Надел. Не понял. Так, так, так. Исперия. Ты больше всех общаешься с мистером Багом, поэтому... Ты передашь ему это. Я просто это решила над вами прикольнуться. Что, не забыл? Ну, ты, что, что, кто это, тут ну точно не ты. Фильма. Так, Фу. передашь это мистеру Багу. И тебе эту удочку сейчас засуну между одних, одного места. Передашь это мистеру Просто я решила над вами угорнуть, особенно над Карапасом с драконом. Посидите в тюрьме, Хорошо. Мы придем за вами через неделю. Да-да-да, да. Посидите тут. Ладно, выпущу, выпущу вас. Не дергай. Ладно, выпущу вас. Ой. Ну ща я вас выпущу. <смех> Посмеюсь над вами. Ха-ха-ха-ха. ха ха ха, а -ха, -ха Балбес ты, дракон. Сидишь тут, а -а, а а ну ты сам не выберешься, и щит не уберешь. а ха ха Мм, карапас, балбис. Ха, угорай над вами. Убирай щит. Ну, я вас не выпущу, я ломаю уже рычаг. Часом умный. Ставь дверь, балбис. Ну, ну, идиот, карапас. Рапаса мы сейчас по башке дадим. Все, Запускаем туда дракона. Ладненько, там передашь мистеру багу. Ладно, классная над вами угрнула, правда? Так, идем, идем, идем. Вот так. Да, было... Посильнее угорнуть драконом. Такой угарный мальчик. Драконы. ты достал дракон. Я тебе реально сейчас заявление напишу. Это хотя бы шутка была. В следующий раз тебя вообще не выпустят. Поэтому давай топай отсюда, недоумок. Славочки. реально больной человек. Ты же, есть же лю люди есть же люди с отклонениями. Ты же больной человек, шизоид. Да, отвали, отсюда ты дракон. <свист> так, все, иду в полицию, писать заявление на дракона, все. И тебя посадят да. уже на всегда, все. <свист> да, поверь, тебя посадят. Первый раз <свист> я посадила, второй раз я посажу. Все пишу. <си> <си> да, <си> на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, на, та Что вы тут у меня дома делаете? мы тут гуляем. А ты у меня почти, что цвет такой же, как у Глаза. Нет. А, о. ну я чуть-чуть не голодный. Вот, спасибо прикольный и ведь что это за собрание тут Чего сейчас будет вечерние новости надо посмотреть что сегодня было так сейчас включу телевизором все так прибавим громкость Бах, это... э, да, это... Это... Так, перелеснем на нормальные новости. Здравствуйте, ослабляющие новости. Сегодня дракона посадили в тюрьму вместе с Карапасом. Они избивали бедного человека, садили его в щит, вламывались в дом и издосиловали. Что будет дальше, мы узнаем сейчас. Весперия гонялась за... Весперия купалась в какашках вместе с героями. Они прыгнули в канализацию и вместе там плавали. Вместе с майорой. Но личность Майуры все узнали. Это была Эмили Агрест, которая отдала талисман мистеру Багу. Что будет делать ее муж, с -с -с мы э, узнаем. Даша, привет, команда, и засебет. И сегодня они даже не помылись, наверное, герои. Они все были в... вообще в кошмаре полном. Вы делаете в мире. Они были в полном говне. Прям вообще. Они были просто вообще на дне. Да, не, не... <inflammation> так, я хочу выключить новости. Выключу раз, новости. Все, я выключил. Раз, я там... я Выключу Здравствуйте. новости. Ничего, ничего. ничего. <с three> Тики, бабу... бабу... давай. Тогда, я скоро буду. скоро буду, уже здесь. Привет. Что? Впрочем, у меня... Я сегодня Привет. еще новости я не смотрел. Что случилось? Привет, Эмили. Эмили? Талисман-павлина. Здравствуйте. Здравствуйте. Талисман-павлина. Ай, дракон. Нет, я так, я сейчас открою новости. Сегодня повторные новости. Дракона посадили с Карапасом в в тюрьму. Они били, насиловали и издевались от Эмили. Вламывались в дома. Не понял... Ну-ка, дракон! Дракон, ну-ка, сюда! Где этот карапас? Ну-ка, сюда карапас подошел. Вы что делали? Почему на вас, ну, в новостях говорят то, что вы какие-то злодеи вообще, да, хуже Бражника? Хуже Бражника? Почему так по новостям говорят? Вы герой или вы... Так, ты вообще там Держалка местная. Да, ты что, самый умный, а бобус? Ты чё, самый бобус? Я здесь заскамблил. Так, ладно, мне надо. Я не мамонт, в отличие от тебя. Что? Ты чё тот мамонт? Проверял? Проверял. Так, во-первых, свали отсюда, быстро. Я сказал, свали отсюда, или ты своим свой хвост потеряешь? Давай, давай. Отсюда. Кыш-кыш-кыш-мыш. Ты что, офигел? Убить мир жителей, сейчас в тюрьму пойдем. Давай, выметайся отсюда. Выметайся. Раз. Два. Два на ниточке. Два на веревочки. Два, три всем. Талисман, давай сюда. Либо я его призову в шкатулку. Все, быстро отсюда. Никому не входить. Все. Запрещаю ходить. Сказал, запрещаю входить. Че, не понял? Кто зайдет, я башкан снесу. Да все можете входить все мне пора. ладно в этом сражайтесь я уйду ржественно уйду вот сюда так слишком много камер мы его вот сюда раз вот так вот два ну Ой, все, пойду отдохну. Посплю. Чё вы все в моем доме, дети. Типа, пойду на диван там. Удобней. Я тут прилягу с тобой. Да дальше. О. -о, -о.